Мы-то вас сразу увидели Занервничали Ну, знаете, приятно получать такие вот записки, которые, ну, явно, знаю, его вспомнили Да, так, не Невероятно приятно видеть трех обаятельных мужчин в самом расцвете сил В этом месте мы заплакали все Потом подкопили силой, пробили дальше чтение Ну, и вспомните, пожалуйста из всех перечисленных трех песен две уже не исполнится, поскольку Владимир Валер уже отпели, как говорится, свою, а вот решки вот жал на сегодня. И еще записка, это я уже поздравлю, да. Вообще вот сегодня, тут написано так, сегодня день рождения 60 лет. У Кокорина Игоря Ивановича. Поздравь просто. Я поздравляю Игоря Ивановича Кокорина, который в 60 лет. Где Игорь Иванович? О! Игорь Иванович! Да надо прийти на Игорь Иванович, концерт, скажи, пожалуйста, свои 59, вы где вообще Ну, неизвестно, где будете в 61. Но в 60 прийти на концерт Мищуков Сергеев. Это гражданский подвиг. А посмотреть на этих в расцвете сил невероятно. Чтобы влезно приземлиться Кали против и границы Это правая ерунда И в дороге понимают Что летит родимым лицам Где дадут воли напиться И запомнят навсегда Разлетается ветра на облаках след за ними самолеты к небу Синяем бедный след, И в дороге понимаем Что летят не дни, а годы И сдвигается колода На какой неясный цвет Закурчались барашки на волнах Разогнал их с татой Провожающие внук в руках Данная встреча догоняет поезд вечер, И гудками будет ночь, И в дороге понимаем, что, конечно, время лечит, Но дай бог расправить плечи И кому-нибудь помочь Все. всего лишь пять минут, провожающим платки в руках, Провожаемые песенки поют. Провожающим платки в руках, Провожаемые песенки пою Еще провожающим платки в руках. Песенки поют. Вадим Мичку. Валерий Мичку. Леонид Сергеев. Которого мы сейчас оставляем. Несчастный Леонид Сергеев. Он счастливый. Как раз? Да? Счастливый, счастливый. А мы еще счастливее. А вы вернетесь. Да, ненадолго мы остаемся с вами. Встречаем Леонид Сергеева. Бурными, бурными. Гитара Валерия Мищука. <смех> ну, продолжая по способам передвижения бардов по стране, по телу страны. <смех> Равновесие не держит наш водой Словно пьяница шатается в ночи Только слышен опустевший тары звон, Да в кармане тихо звякают ключи Чуть поменьше под ящичка с письмом Чуть побольше от французского замка Позади остался незакрытый дом а впереди незавершенная строка. Сяду, поеду, распить грустную кадету, может верну. Угасает за окошечный пейзаж. С ним сливается губейный синий цвет Это что же это такое, что за блаш Чтобы строчки уместилось столько лет Ведь года пластались трудно и не вдруг И слова летели струнами без меня А вдруг на этой строчке и замкнется круг Этой жизни предпоследней для меня Сяду, поеду, развею грусть, Среду, к обеду, назад верну. Отбивает время ложечки стакан И колесики квадратные стучат. Изгибает русло поезда река Поворачивает пьяница назад Снова поля разлинованным листом Снова дым от сигарет до потолка Где-то, где-то впереди закрытый дом А где-то сзади позабытая строка Сядут, поедут Разве груз среди кораблей я не вернусь. Игорь Иванович, да. вот сегодня песня, которую сейчас спою. Она посвящается вам. Сколько швам вам исполнилось, Милый друг, Что сегодня вспомнилось? Как-то вдруг Вот бокал наполнился. Кое-чем кто сегодня вспомнился? И зачем? У кого не спрашивай из, -за, из огня до в столько лет вы живете вовремя. Или нет, у кого не спрашивай все зермоны. Странные праздники, в них живут обманные скользиники. Вроде только минуло двадцать лет, дунул и сгинуло Нет как нет, ни к чему. По прошлому слезы лить, лучше по-хорошему нынче жить. Наливаем рюмочки по закрываем форточки. Песня напишется, прозвучит, как говорится, в отведенное для нее время, такая наполненная, она там выскочит, что-то там соберет, что-то отдаст, а потом спокойно, как говорится, в дальней памяти автора, где-то в спинном мозгу таится. Вот сейчас я запел песню, которую пою. И потом говорю, а что изменилось-то, господи, сколько лет прошло? 20 лет. А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны. Смотрю я, кто во что а все речь слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны России. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, зайдет, до а у нас звезда пленительного счастья. Другой кричит, у той звезды пересчитать бы все концы. Один кричит, ко всем чертям все эти органы и власти. Другой кричит, все эти органы и власти. Молодцы! А у меня самой собой бутылочка перцовочки в кармане не даем. И я тихонечко перцовочку из горлышка топчу. Я не хочу ни в центре быть, ни быть ни левым и ни правым. Я просто просто жить хочу, а чтобы нет, так не хочу. У телевизора сижу, я блину за самого экрана. Смотрю я кто во что одет, программы все смотрю подряд. А на экране каждый день одни воюющие страны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, две поли в лоб на не задела. Другой кричит, шары залил и сам накнулся на кинжал. Один кричит, он пострадал за наше общее задело. Другой кричит, железный дух, боец, кремень, Кинжал сломал. А у меня с собой бутылочка перцовочки В стакане неразвитом. И я тихонечко перцовочка, От нас насморкой лечусь. Я не хочу не быть борцом, не быть героем, блин, убитым. Я просто-просто жить хочу, А что вы нет, то и не хочу. Тут он совсем с ума сошел, как всегда. А я на кухню захожу, Сажаю с собой, блин, гастроли. Ломаю крупно черный хлеб и солью крупную солю. А за окном бушует жизнь и тихо гадят птицы гули. А я половником ем суп, и вас отчаянно люблю. За то, что вы такая стенка ну вся такая. За то, что были вы всегда, а может и есть, а может, нет. Лидей-ка, митинг за узлом. Все-все-все-все <свят> я исчезаю. <свят> Но выключаю за собой я тебе би заказ и связан. Старые <свят> дети, новые Ну точно знаешь, что когда первый раз видит трагедия, второй раз об этом в виде фарса. Ну ладно. Бьется сердце в груди еле, -еле И душа заплутала вам горе, И не бывала я, друзья, в Пуршавеле.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 Говорить, вот сразу водки Я потом говорю, вот, знаете, что такое, типа, парле, этический ах, они говорят, ну а... Тёмные люди. Куршавели и пьяно, и сыто, Из него не видать клымы, Там российская наша элита Отдыхает во время чумы, Зажигают по полной ребята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 и Куршавель с Куршкаина вместе щиплет Курзак, Ламурды, Цыцак. Ох, пришла наша Дунька в Европу, И придет еще тысячи раз, И натянет в Европе на шкопу Свой похмельно неганущийся глаз. И пройдет все преграды мели, Наш боемно на туземный народ, И запомнит в родном Куршавеле Свой последний вселенский поход. А она товарищ Версив знаменитый на и на блоках как сама властья. Напишу города Куршавель, напишу города Куршавель. Наш русский подумал, почему бы это? Возвращение волгоградской делегации из Италии. Подкорка забита на О, Понятно. Да, жить в обществе невозможно, не посылая это общество. Только для себя. Ну вот песня, на которой выйдут два мужчины в расцвете сил. Песня посвящается третьему мужчине, который перерос расцвет сил, но еще цветет и цветет. Владимир Вольфовича, а Жириновскому. Космос бы его. Бессрочно с нашей мухой Она бы вернулась быстрее Знаете, мы вот с ноября месяца вместе не пели Поэтому так сегодня слушаем друг друга И орем, что есть силы Какой кайф А в стране дураков Дураков не осталось все приехали к нам погулять отдохнуть. А у нас, как всегда, темно надо и усталось, А у нас все путем, только где он тот убед. Под тяжкий задох лопат мустаха. Сам себе Бог, сам себе панку душу залез. Там темный лес, в лесу дупло, в дуполи тепло, ла -лай, ла -лай, ла -лай, ла -лай, ла -лай, ла -лай, ла -лай, ла ла ла ла ла ла ла ла ла В ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла Согреваемся в стужу, особнем а они разрысти, И вокруг мельте в основном человечки, И все меньше и меньше нормальных людей. По тяжкий слег клопнулся сам себе бог, вот, сам себе по душу залез.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 Им без наших теперь ни туда, ни сюда. И вздыхаем, вас, и пудри по ветру И осталось в войне победить, как всегда. Э -э -э -э -э. Оттяжки вздох, клопнусь на гад, Сам себе, Бог, сам себе, Бог, в душу залез. É isso do amor, do freio de Сергей, 18 апреля, вы ответы. 18 января городе... мы сегодня решили, приходите в один из этих двух дней, не ошибетесь. и э -эт эту песню еще раз. Владимир Мищук, Валерий Мищук и гитара Валерий Мищук. Да. Леонид Сергеев. А, знаете, друзья, вот я вспоминаю маленькую историю, когда. А, а, а, закажите горячая история минут 48 будет. Дочка Леонида Александровича. Да, была еще очень маленькая. и Когда она поступала в музыкальную школу, она говорит, девочка, спой что-нибудь? И вдруг вот она пела. Потяжки вдохнули. Она пела. Она пела. Она пела. гадко, как Она сейчас я пела. Она пела. Она пела. Она пела. Она пела. Она пела. Она пела. Она пела. Она пела. Она меня уже давит из последних сил, она профессор консерватории, она проезжает где музыку, и комиссия слышит такой голос, такой так, оставшийся в живых последний, говорит, «Девочка, а что это за песня была?» Она говорит, «Это папина песня». Я, так, вот тут я упал. Она когда вышла, я говорю, не надо петь папины песни, а бы кому. Надо петь в нужное время, после нужных граммов, Нормально, да? испортила а песню, можно сказать. Опять же сбила слух консерваторской комиссии. же Шульберта не воспринимали после этого? С разными песнями, разные истории. Еще одна история, вот со следующей песней произошла в городе Тюмени. Тюмени. Если вы помните, в те грозные времена, когда значит весь, 90 весь состав 91-го года амона рижского амона после того как они там так сказать Риж, жанру, Риж, Риж, Риж, да э, их отправили в город тиминь полным составом за три дня навели порядок, тюменцы почитали количество выбитых зубов, сломанных ребер и затихли. Через три дня никто на улицу не уходил вообще. А мы как раз приезжаем значит, на гастроли в город Тюмень, выступаем там в институте в каком-то? В техническом институте. Пятый этаж, телевидение, сетком забитый зал. Камеры были не такие, камеры были с рогами такие, стационарные. Их тащили туда два дня. <с2> <сёд> а дело в том, что мы бывшие режаники. Да. А, вот бывший... Не бывает бывших режан. Вы <сёд> режаники. Бывши... Уже в расцвете сил живете в Москве. Когда вы говорят, только... вы, вы, <сёдородие> вы только со сцены не говорите, что вы изритите. Ни в коем случае. Мало ли что. И вот, конец концерта, я помню, да? Вдруг двери заказали, чтобы был шлаг, Извините. Был наш шлаг. Да. Тут начинается жуткий стол дверь. За а две три песни А мы как раз вот сочинили следующую песню, короче, будем пить. Да? Вот только хотя сейчас, сейчас мы споем, думаю, сейчас все заплачут. Да. И начинается жуткий стол дверь, как будто там как бьется головой. Так. И в вот, этой дверь падает, да, бегает такой <соценно> лохматый человек, который, чужой, за ним такой-то дым, и он кричит, всего навсюда! ну все, что сказали, что мы режем, пожар. Девчонки, слава, ну, слава, эти говорят, слава, «Слава. народ не поймет, ребята, как скидывали камеры рогатые, пятого трушады на первый, как народ по этим тросам. Вот та самая песня, да. которая в Тюмени как раз и Is the А, а сейчас будет песня посвященная грушевским фестивалям, тому единственному, который был еще в далекие 90-е годы. В прошлом веке Да, песня осталась. Что... Вы знаете, я вспоминаю, тут все свои, нас немного людей, можно рассказать историю небольшую, да? Закажите а, второй ну, я, я хочу, просто хочу... Многие знают эту песню, да, «Пароход». Знают, не, ничего страшного, ничего страшного. Вы знаете, вот... А э, что э, такое движется э, э, там по реке? Нет, нет, «Пароход» — пароход, пароход, другая песня. «Плывает пароход» — это наша песня, да. да. Вот я помню, ну, кто знает эту песню, тот поймет. Я помню, когда эта песня... Кто не знает, вон Шлягером. это. А, а, а, ...шлягерам. фестиваль тогда ну, вот... А, ...еще было не очень, как бы... Не заказывайте горячие. Я знаю <свист> эту историю. <свист> Нет, ничего страшного, я же без слова мато. Ты знаешь, у меня все истории очень корректные. <свист> <свист> Когда <свист> 5 часов утра, и там такие длины, в туалете такие там, по 48 очков. И вот 5 часов утра. 48, и, по 20, я, 15, я, 15, я захожу туда, так, ну, так хорошо, так, приятно на душе. Но... Вот они бегают, какой-то парень делают. Ну так есть такой на нервах. Так, Долго Долго здоровья. Здоровья. высокая волна. Я, я понял, что песня стала шла в народ изнутри. Не понимаешь, и вот уж не выстроишь. Вот в Северной Корее и так никто не спел. Ни Ничего, что Нечего, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, Уплывает, уплывает, уплывает пароход Предосветный дым летает, провожающий То ли ветер выпил слезы, То ли брызги на лице высоко. От тоски и от печали, От разум и от невзгод. Кто-то верит и не верит, Все правы и неправы. Будут веры и потери Выше крыш головы. Высокая волона, С берега видана, Let's uh... в фестивале, поэтому песни избрали. Одна такая песня фестиваль. И было время, мы очень долгое время заканчивали эти песни наше совместное выступление. Потом произошло событие, и мы перестали заканчивать наше совместное выступление этой песней. Ну представьте себе, есть уж такую популярность, как Вадим рассказал. <клёжу> Внутренний голос поет эту песню. Что говорить Еще голоса через граждан. год после этого события мы узнаем что в Самаре образовался Клуб любителей песни «Пароход». Из этого одного человека Нет, Да нет, это Диагностическое название – Клуб любителей песни «Пароход». То есть люди приходят к 8.30, как на работу, сидят, поют песню «Пароход», и в 9.30 уходит вечером. А до этого времени с перерыва на обед они поют песню «Пароход». То есть люди в белых халатах ждут у попивая, сами типа... В общем, движение начало шириться, и шире. Да. А, то есть, а там, где речки есть, ну, вода, вода и вода, и все, и понеслось. И вот, и, и. Вот. И мы, значит, наблюдаем процесс, без нашего участия, мы решили все-таки, что нам надо принять участие. В Хочешь развалить движение, возглавь его. Это же истина простая. И, мы, нет, таки, и сейчас... мы таки решили это сделать, и попытались представить себе, как эту песню пароход такую настоящую пиарацию решили провести, как эту песню пароход спели бы дети разных народов. Вот. Кстати, это произведение есть на диске, я помню. Им написано, записано живьем, да. Прежде сделал у на восьмом этаже, вот, значит, и начнем. Да, начнем мы с того произведения... Э, того начнем. народа. А? С того народа, о, да, произведение народа, да у которого мы с Олей прожили большую часть своей сознательной жизни судя по оговору жили они где-то в Таиланде на острове Пхукет во время самой большой цунами что-нибудь с татарским акцентом скажи полярнищик как хорошо переведи пожалуйста вот что-нибудь 17 градусов весны как-то переводилось на татарский о, oh, oh, это да, это гениально. гениально в Казани в советское время делали фильм Щит и меч на татарском... — меч», Чапаев да. Чапаев и щиты меч. Да, щиты меч, да? да. Петька да. более-менее, та а когда входит Гитлер и говорит, Ипташ Вайс. Ипташ Товарий. Вайс, ай Гитлер мантюр, да. Зачем мы это все? Когда ли? вы переехали? Я Рас... egentkel, нас спросили, вы что-нибудь по, по, по латышски спойте, что ничего мы не говорим. Нет, почему? Ади, ади, бом, бум тр, расса, сари, лоса, руласа, обим, руласа, расса. Отлично пишет. Это южнолатышский голос. А Это западный, это еще южнее латвии. Нет, ну это вам известно. Как много печали Бедные бабушки с дедушкой От а паровода старых Спросите дядю мою, спросите тетю Цилю Куда с привоза подъезжал весь народ и вам последний объяснит идиот Они ведут успеть на барах Семь сорок уплывает Семь сорок уплывает Наш славный, наш славный, наш пароход Уплывает, уплывает, уплывает пароход Прекрасный день в Китае Ну и вкус себе плывет Там от по не нашла высокая волна То ветер и так далее вот песни носится так. А вот без следующего народа Ну никак очень хочется так братским, но никак не получается В заповедном лесу Я встречал порахов Уплывающий дар и с тобою зовущий. Три зеленых будка проревут над тобой. Беловежская пучка, Беловежская пучка. К ним, народ. Вот Кто-то знает английский. Кто-то там были спешные слова между Интересные славы были, <звы> да? <звы> мой по бассейну мы Тихонечка О, Мария, Это очень красиво, Баракут, Куда это привеет? «Когда я узнал, что ты тоже будешь на этом пароходе, я сразу пошел в трюм, открыл нашим сеттингстон. Потом я сиганул за борт и саженками ушел в Марсель. И только твой шиньон, покачивающийся мутно, в мутных всеми напоминал нам о том лете, когда мы были счастливы. О, Марин!» У нас будут элементарные слова Имитировать не будем, а будем петь хором сна Поддержим дефолтующую Грецию Там уже не все есть Все очень просто Эллины, запивай We'll pull it, we'll pull it, we'll pull it Папа с ляпки. Улыбает, улыбает, улыбает паракон. Ты везет людей в Китай, провождающий По грестящему морозу уплывает паракон. И среди сукрома... Дитаники вместе плывем. В эти грозные годы Пароход наш единственный дом. Песню запевает весь народ, весь народ, весь народ. Какую? Ну, уплывает, уплывает порохом, порохом, порохом, Эту песню не задушить не умеет. Да пошел да. Все как-то, э... да? Прошел 21 год. И корейский космонавт вернулся. Фильм Чон Муха. то бедная уже. Старенькая, На Марсе потомство уже. До зарплаты стрельну пару сотен, А зарплате светло погрущу. Муха стукнет в окно на излете. Я открою окно и впущу. Залетай, переносчик заразы, мы с тобою сегодня одни, да не надо докладывать сразу. Вот реки, присядь, отдохни. А Земля вращается с ночи до утра. Муха возвращается, да пора, нам пора, Маятник качается, дом работа, дом, Муха возвращается, Муха возвращается, Муха возвращается, Чашки чая дрожит, Чашка чая примерно восьмая А секретный один а все души Что хотят холодом и не будет Ты с надеждой вокруг не смотри Потому что нормальные люди Будут мерзнуть опять изнутри А земля обращается. С ночи до утра Муха возвращается Да и нам пора Маятник качается Дом, работа, дом Муха возвращается Муха возвращается Муха возвращается стало живем Мы еще посудачим немножко Как нам жить, если кризис пройдет А потом я открою окошко И отправлю агентов в полет И придумаю стихотворение Станет песни оно поутру а потом я достану варенье И с него отпечатки сотру. А земля вращается С ночи до утра, ухо возвращается, Да и нам, Качается, дом, работа, дом. муха возвращается, муха возвращается, муха возвращается, снова шьем фанат, But Thank <laughs> you. Все лучше Ты уныл по дорогени, И страшно немного Без света, без друга, Дорога, дорога, разлука, разлука, Дорога, дорога разлука, разлука, дорога, дорога разлука, разлука. Дорога, дорога. Расселука, разулука. Валерий Мищук. Валерий Миша. Леонид Сергеев, ура! Спасибо. С праздником вас, с нем космонавмаши. По королев. Леонид Сергеевич, 17 апреля, Вадим Валерий Мичук, 21 апреля, 21 апреля. Спасибо вам. Леонид Сергеев, 18 января. Спасибо. Апрель, Апреля. Thank you.